приветствую всех на своем канале орхидея от татьяны сегодня в самый пик коронавируса я поехала в эпицентр и решила посмотреть работают ли там что-нибудь приезжаю людей море все в масках на входе в эпицентр возле касс стоит специальный человек Мерят температуру людям. Но никого не было с температурой. Всех пропускал. Стоят э, на прилавочках. Возле кассы на прилавках стоят средства для дезинфек дезинфекции рук. Э, желательно каждое, чтобы протирал руки. Ну, кто хочет, протирает. Можно. Одноразовые перчатки стоят также. Но масок не выдаю. Вот так я попала в магазин Эпицентр и посмотрите, какая красота кругом, какие красивые цветы распускаются. И я не удержалась, я решила себе приобрести реанимашечку. Конечно, эта реанимашечка в ужаснейшем состоянии, как всегда, я беру самое плохое. Ну, цена тоже такая, средняя, 50 гривен я за нее заплатила. Немного, много, ни мало, но все равно. Ну, посмотрите, какая она красивая. Какие эти полосочки, они аж набитые. Вот она была еще с цветоносиком. Сейчас вам покажу, какая она внизу. Смотрите, какая красивая. Ну, я попробую спасти ее. Удастся, будет хорошо, не удастся. но ну, что же сделаешь. Смотрите, какая красота. Красивая, красивая. Сейчас фонарик включу и покажу вам при свете эту красивую ренемашечку. Вот, а ну-ка, смотрите, какой красивый цвет, какие шикарные полосочки. Она как выбиты эти полосочки, прям. Цвет передается, хороший цвет, видно. Вот. Ну состояние у нее, конечно, не ну, попробуем ее откачать. Сейчас вам буду показывать, как я буду справляться с такой ситуацией. Эти вот подсохли. Этот подсох цветоносик. Ну, вот такие вот цвета. Ну, на конце вот зелененький цветоносик. Видите, бурулечка зелененькая. Вот еще почечка будет. Если я не обрежу цветонос, сейчас мы посмотрим корневую, значит все у нее будет хорошо. Посмотрите, какие листья вялые я купила, как тряпочки. Я не за цвета купила, я просто купила, чтобы попробовать ее реанимировать, спасти. А цвет меня не интересует. Смотрите, как она пострадала, бедненькая. Все скрученное. Фирма эта хорошая, мне нравится эта фирма. Это декорум. Хорошая фирма. Сейчас я ее буду вытаскивать из горшочка. Так, начинаем вынимать из горшочка мою, любимую орхидейку. Так как она у меня уже дома, она уже моя. Она уже не магазинная, а моя. Так, смотрим: корней много. Но они, наверное, все пришли непригодность Но неважно. Достаем. Она уже подсохла хорошо. Вот смотрите. В этих э, орхидейках фирмы декору не ставят э, торфяные эти стаканчики. Посмотрите, нету шейка вот без торфяного стаканчика. И она, по-моему, не подгнила. Просто она сильно пересохла. Ей нужно... Убрать эти листочки. Ой, как я неаккуратно. Не знаю, как тут получилось. Надо посмотреть. Надо листочек этот разорвать в одну сторону, во вторую сторону. И не хочу снимать цветонос. Убирать. Хочу, чтобы она, может быть, подцветет немножечко. Посмотрите, сейчас я ее покажу, что я буду делать с орхидейкой в начальной стадии, в таком состоянии. Я вам сейчас все подробно буду показывать. Видите, корневая шеечка не черная, это уже очень много значит. Но корни сухие, очень много, может быть вот эти отойдут. Сейчас вам покажу, как спасти такую орхидейку в таком состоянии, посмотрите, она никакая. Ее можно было бы просто выбросить. А я ее купила. Точки роста, цвета, цветочка, листочка нет. Этот листочек поврежден. Этот поврежден. Все вялые. Ужасные. Кору я сейчас уберу. Она мне пока не нужна. Еще я купила в этом магазине. Смотрите, какой керамбит шикарный Посмотрите, какой он миленький. Какой хорошенький. Видите? Я свои орхидейки посадила в керамзит, и они очень хорошо откликаются. Я вам в следующем видео покажу, как они себя чувствуют в керамзите. А сегодня не о керамзите, о пересадках сегодня не будем говорить. Я сегодня говорю вам, как спасти такую орхидейку, которую я купила в ужаснейшем состоянии. Вот эту. Надо спасти ей корневую систему. Или хотя бы восстановить тургор. Но ну, это обязательно, конечно. Обязательно. Для этого это я все убираю. Это мне не надо. Вот я взяла миску с водой. Здесь, наверное, литра два. И мне нужно отмочить корневую систему. Что я буду добавлять в эту корневую в эту водичку? Смотрите, у меня есть фитоспорин. Он разведенный, концентрированный раствор. Как я разводила, у меня есть видео. Не могу открыть, залипло. Посмотрите, пожалуйста. Я сюда налью немножко, чтобы вода потемнела. Вот столько. Все, этот раствор можно хранить в комнатных условиях. Длительное время. Он пригоден для других тоже растений. А теперь в этот раствор я капну две капельки HB101. Это натуральный виталайзер, стимулятор роста это японское производство вытяжки всех растений. Сейчас вам почитаю. Экстракт кедра кипариса сосны. Ну, в общем, очень хороший. Он мне очень нравится. У меня тоже есть про виталайзер это видео. Из чего? У нас тут описание очень хорошее. Видите? Японское. Очень много подделок и в порошках, и во всем. И он не, иногда не действует. Нужно брать натуральный, упакованный, хороший стимулятор роста. Две капельки. Ой, три я капнула. Но это ничего страшного. И теперь я погружу свою орхидейку, цветонос я не обрезаю, в эту водичку. Вот так я в эту э, раствор с виталайзером и фитоспорином погружу свою орхидейку. Ее нужно погрузить, погрузить полностью, не боясь, что замокнет точка роста, э, желательно. Вот так, если была большая емкость, положить ее. Но так как я не обрезала цветонос, у меня этого не получится. Она полежит с этой стороны, затем я переверну на другую сторону. Она полежит еще с той стороны. Где-то полчаса она должна побыть в водичке, напитаться этим растворчиком. Вот я листья просто помяла, им уже ничего не будет. То, что с ними уже есть, хуже не будет. И пусть она побудет. А я вам покажу, какие еще палочки купила, держалки для орхидей. Я решила, что мне нужны держалки зелененького цвета. Они у нас стоят 30 гривен. Я купила себе три держалочки. Вот еще одна. У меня обычно были палочки, держалки от стандартных цветочков. А это я решила уже перейти на красоту, так как они уже ренимашки мои начали цвести. Смотрите, какие они красивые. Я решила, что надо зеленого цвета, так как под, под цвет листвы, если э, поставить ну красные, там были желтые, оранжевые, голубые, так будет сливаться, даже белые были. Будет сливаться. А это как будет как стволик вроде бы и на концах будут цветочки. Это всякие державки. Я их установлю на цветоносики, на свои орхидеечки. И буду вам показывать. Это тоже я приобрела. И я приобрела в эпицентре еще одну реанимашку. Посмотрите. Видите, вот цена. Это я пробежалась по уцененным товарам. Она стоила 180 гривен 60 копеек. А я ее купила за 70 гривен. Сейчас покажу, в каком она состоянии. Я решила ее вынимать не буду. Смотрите, корешочек у нее хороший. Видите? Это от нее бирочка. Не знаю, от нее или кто-то рядом подсунул. Не знаю какая. Она одна там была такая оценнная. Вот это азиатская орхидейка, так как она полностью в мху. И стволик. Вроде бы не черный, а вроде бы черный вот там, видите? есть немножко чернота пусть немножко она адаптируется и будет у меня вот такая азиатская орхидея какой цвет понятия не имею просто я ее купила. ну когда я вышла с магазина увидела что она вот пустила цветоносик она, она такая радостная что я ее купила она видна Прямо во время того, как я ее брала, пускала цветоносик. Это, конечно, я шучу. Я не видела, что она пустила здесь цветоносик от росточек. Но, надеюсь, она будет жить. Я ее пока пересаживать не буду. Пусть она растет в этом мху. Поливать я ее буду вот так кончик мха намочу. Чуть-чуть, вот так. Фитоспорин даже намочу в этот же самый он ей не повредит. И она стоит в таком маленьком стаканчике. Вот ее стаканчик. Я ее обратно поставлю в этот стаканчик. Вот так. Много мочить не буду, так как, ну, боюсь повредить ей. И в такой прозрачный стаканчик. Вот так она у меня будет стоять. Цену, конечно, я уберу. Это я не успела. Я только приехала... И давай сразу вам снимать видео, быстренько, чтобы чтоб вам тоже показать новиночки, какие есть в эпицентре во время карантина. Очень интересно у меня был поход, мне понравилось. После длительного, ну что я не выходила никуда, вот на листочке что-то, видите, надо будет проследить за ней. Ну, не зря ее уценили. Но она одна там осталась. Какой цвет, не знаю. Может белая. Может темненькая. Это как цветонос. Видите, немножко такой темноватый. А может белая. Понятия не имею. Пускай будет какая есть. Вот такая у меня реанимашка. Еще одна появилась. Так, Время прошло. Меняем Место моей орхидеки. Посмотрите, эти корни позеленели. Может быть, она будет жить. Ой, я рада за нее. Теперь надо, чтобы она восстановила тургар. Теперь я ее поставлю на другую сторону. Вот так вниз. Пускай постоит теперь с другой стороны. Надо подождать еще минут 10 хотя бы для вас они пролетят незаметно а я подожду это орхидейка еще сортовая вот ее название black стрипас или что не знаю черная опять черная Конечно, везет с черными уже третья черная орхидейка темно-темно бурячковая ну вот название не знаю ладно неважно все равно я буду в другой горшочек сажать и теперь я беру эти палочки которые я купила и на них поставлю орхидейку чтоб немножко стекла водичка хотя бы чуть-чуть теперь я беру свою орхидею на поднос и будем обрезать ей лишнюю корневую. А эту жидкость убираем. Так, да, где мой секатор? Вот он. Вот такой у меня секатор. Очень удобный, остренький. При покупке продавец даже железо не резал. Где в шоке была. Моим секатором железа затупить. не надо. Вот это не убирается, но прибудет Вот эти вот сухие корешочки, я думаю, надо срезать. Они не нужны. Кое-что сейчас посрезаю. Серединка вот здесь живые корешочки, но есть. И сухой. Вот. Видите, какой сухой? Он нужен. Так, тут я смотрю, многое срезать не надо. Можно было бы ее оставить, не срезать. Перевернула ту сторону. Боже, как вовремя я ее купила. Какая красота. Я такая рада. Я ее опять для эксперимента посажу. Знаете, во что? Я ее посажу в пеностекло. Хочу все-таки добиться результата. Интересно мне. Все говорят, хорошее, хорошее. Чего у меня не растет. Прошлое не понравилось орхидейке, ничего. Мое пеностекло. А вдруг это и понравится. Вот таком. Больше резать не буду. Сейчас я возьму, вот я взяла пеностекло. Это пеностекло от прошлой орхидейки. Я его хорошо перемыла. Оно у меня постояло в воде сутки. А потом я залила кипятком. И потом опять сполоснула. И оно сейчас мокрое. Берем горшочек. Ну, вот такой у меня есть с автополивом. Ну, пусть будет с автополивом. На дно горшочка я положу крупные. Вот такие-то стекло. Все-таки мне интересно, будет хорошо или нехорошо. В прошлый раз я посадила сухое пяностекло, а в этот раз уже сильно оно отмокло. Вот так я помещаю орхидейку. Видите, она чуть-чуть не помещается. Надо ее как бы прокрутить чуть-чуть. Вот корешочки туда ниже просели. Вот. Вроде бы хорошо все. Сейчас столик. Вот. И засыплю это все. Вот так по краям стекло вот так я ее немного поставила и между корешочками буду вставлять пеностекло в принципе орхидеи все равно в чем расти я вам покажу в следующем видео у меня растет даже в пенопластовых коробочках от упаковки от мяса, от конфет такие, зефирчики упаковывают. И тоже орхидейка растет. И даже выпустила цветоносик. Я вам следующее видео сниму. Сейчас уже не об этом. А в пеностекле у меня в прошлый раз не удалось. Но мне пишут мои подписчицы. И с форума я смотрела, что должно было быть влажное пеностекло. А у меня оно было сухое Палила я на третий день, но ну, эксперименты продолжаются. Вот, так. немножко вот таким образом посадили мою орхидею. Теперь я хочу этой орхидеи срезать немножко листики, так как он вообще поврежден. И вот эту часть повреждения я решила, что нужно срезать. Вот видите. Ой. Это упал или что, не пойму. Ты вот я такой купила. Он вывернулся в другую сторону. Вот этот листочек, видите, как повредился сильно. Для оставить его. на оставлю вот этот кончик еще срежу вот видите он аж засох в этом месте сейчас я срежу получается я срезала не по свежим тканям а под тем где оно уже подсохло поэтому я смазывать ничем не буду если бы я срезала по свежим тканям, тогда бы я смазала, так не буду. Этот листик в другую сторону отворачивается. Мне надо в эту. Сейчас я что-то придумаю. А вот возьму палочку деревянную. Вот так. Ставлю и вот так поверну в таком состоянии будет стоять моя орхидейка я вам еще раз ее покажу вот какое у меня состояние чтобы вы не говорили что это другая орхидейка или та же самая я сейчас на бирочке подпишу ее название то что было на горшочке цветонос я срезать не буду но у меня будет стоять в пеностекле вот такая красавица усатая. Посмотрите, какие усы у нее обалденные. Вот эти цветочки она обязательно сбросит. А этот тверденький, может быть, будет свести. Посмотрим. Ждите новых видео. Ждите продолжения. Как я буду за ней ухаживать. Все буду выкладывать на своем канале. Кому интересно, оставайтесь вместе со мной. Спасибо за внимание. Вот эти пазухи, э, листика, видите, попало сильно много воды. Обязательно надо ватным тампончиком или салфеточкой. Сейчас вот, а, у меня салфеточкой Делаем вот так уголочек. И обязательно промокнуть, потому что будет загнивание точки роста. Вот так оставить на некоторое время. Листочки можно протереть. И из пазух листиков всех вымокнуть водичек. Обязательно. Делаем треугольнички и вставляем в пазухи. Вот так как сделала я. Этот листочек тоже можно было срезать. Но она просто сильно вялая, в вялом состоянии. Я не хочу ее долго мочить. Пускай она адаптируется, привыкает к моим условиям. И будем за ней наблюдать. Спасибо всем за внимание. До свидания. До новых встреч.